Всем привет, с вами Дюха, канал называется Андрей Матросов, ну там вы уже видите сами, я вот начал первое мое видео в санкт Блин, я в него вообще почти не играю, так, по идее, ну как вообще не играю, я в него вообще не играю, так, ну вот, на этом сервере снимал еще Петров, Петровна, я вот у него взял, так что можете зайти ко мне на канал, увидели понрав понравившие видео, мои и там а, будет егошнее видео так вот ну, так вот сегодня мы будем играть сам но ну, сам я буду играть недолго знаете почему по той причине то что у меня тут не лидерка не девятый ранг не полковник вообще ну короче у меня тут ничего нет я зашел только что ну сейчас я вам просто буду бегать рассказывать обо всем о том о этом и о всякой там штуках во всяких у меня нет вообще так-то не ни лицензии ничего ну как бы и у меня брат тут главный админ ну и брат говорю блин что чё... вот так вот короче у меня брат а, брат так извините это я что-то немножко гоню так вот это Данил Петров он тут главный админ и он мне сказал то что он мне даст админку первого уровня лайн ну и то левел, посмотрим доступна для нас эта команда или нет Х... Х... так а может не так сейчас подождите ну да так ну, походу она мне недоступна просто я не знаю почему не высвечивается. но как бы я не знаю что делать ну, так вот я чем хотел рассказать то вот в ближайшем времени у меня будут другие видео, совсем другое. Но до 1 февраля не смогу снимать выживание в Майнкрафте. А потом в дальнейшем я, у меня будет уже новый компьютер, уже не будет лагов вначале. Может потом начнутся только там, через годика, два, три. Не знаю, сколько там гарантия. Ну так вот, продолжаю. И в итоге я буду снимать выживание и с модами, и прохождение. Но прохождение и моды это уже будет потом. Потому что, как выяснилось, у меня восьмая винда на старом Каминпееве. Восьмая винда недоработана, поэтому я не могу установить на майн не моды, ни карты на прохождение. Я их знаю как устанавливать, я их устанавливал. Так в итоге у меня не, при... не появляются ни моды, вылазит какая-то какая ошибка. А когда заканчиваю карту, у меня просто она не отображается в самом Майнкрафте. Я мог бы создать сам, ну, одиночную карту, потом взять ее, переписать под название, какое мне нужно, и скинуть все данные с установки карты. Но нет, у меня тоже так не получается. Я уже все пробовал, у меня просто заново сгенерировался мир. Ну вот, буду я снимать и с подписчиками, поэтому, если вы хотите засняться видео, там, ну, от, от ну, от лет от лет 10 и старше можете подписываться на канал писать мне уже в личку скайп под каждым видео под каждым видео скайп написан ну так вот я буду снимать и с подписчиками и со своими друзьями и одноклассниками и прочую прочую всякую шнягу будем снимать такую игру как Pointblank. Warface может быть вообще еще не скоро, но снимать, наверное, тоже будем. Я, в принципе, не знаю, какое у меня ожидать будущее, но программу для съемки у меня уже есть. у меня просто как бы сказать, где у меня этот час компьютер стоит, мы его потом будем перевозить сюда на Тырган. Если что, мой адрес там. Сейчас весень 100, дом 100, квартира 72. Можете приходить там, спрашивать всякую шнягу кто смотрит с Тыргана или еще что-то. Так вот, продолжаю. И вот у меня там, они никак не сделаешь проводную интернет, поэтому я там лазю через Модем. А так как я там лазю через Модем, видео я фиг выложу. для буду его выкладывать долго, потому что выкладывание, видимо, от зависит от интернета, но от компьютера тоже. Но большинство части от компьютера, конечно, но все равно, а, как бы, если долгий интернет, то качаться тоже будет не не недолгое время, немалое время. ну вот, так что все, я вроде все рассказал. а теперь я пойду и включу музыку, будем просто, а хотя нет, будем играть так, как играем, потому что с музыкой мне не будет не интересно. это вот Данил Петров, он только снимается музыкой. Я ему писал в скай, там, говорю, чтобы он не снимал с музыкой, говорил, чтобы он снимал с, с друзьями, так будет лучше. Но он меня не слушал. Так, сейчас дело.